Привет! Сегодня к нам в магазин поступили новые гитары, которых у нас еще ни разу не было. Это настоящий, чистокровный американец Тейлор. Вот это вот. Это 314-я модель CE, то бишь с подключением. Ну что, будем скрывать? Итак, 314 поставляется вот в таком жестком кейсе, который можно транспортировать с собой куда угодно. От поезда до самолета здесь также шильдик золотой. Покажи покажи этот шильдик. Ай, какой шильдик. Подробный обзор на эту гитару появится буквально, буквально в скором времени. Скорее всего, уже даже на следующей неделе я обязательно этим займусь. Она... Блин, первое ощущение. Очень легкий инструмент, то есть ты держишь ее в руках, она вообще ничего не весит. Эта красотка будет ожидать своего обладателя вот здесь, среди прочих э, гитар Тейва. 114-я модель, производства Мексики. Мексиканские модели, кроме 214-й, поставляются вот в таких плотных чехлах. Вот такой вот плотненький чехол. Давай заглянем внутрь. Смотри, все сделано по красоте. Подголовничек, А точнее подгрифник. Плотненький. Ай, красота. Это у нас форма. Аудитория. Слушай, ну это тоже красиво. посмотри, как задняя дека сделано. Да. Прямо с конца зала слышно. Как люди радуются. Эту гитару мы тоже повесим на витрину. Будет она везти 10. Вот здесь вот рядом. Также к нам приехала модель Академия 10 без подключения и 110-й